провели какую-то работу да, по расчету, там, проектированию и так далее. И они конкретно знают, какой модель нужна, для чего. Вот, и это удобно. А зачастую, ну, не буду, конечно, там говорить то. Бывает компании, когда ну, просто есть запрос на проектор, она скидывает всю информацию, пожалуйста, подбери, там все нужно. То есть ты проделаешь по сути всю ту работу, которую должен проделать системный интегратор.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 Любить свое дело и понимать и хорошо разбираться. Да, то, что необходимо заказчику, но это одно из важных качеств хорошего системного интегратора. Ну, прямо что первое сразу бросается это порядочность а, В принципе, у меня никогда не было каких-то сложностей, взаимопониманий. А, возможно, не знаю, доброта, да, потому что ну, очень хорошие человеческие отношения с менеджерами компании Тамор не только в плане работы и, соответственно, с ними очень легко найти просто обычный человеческий язык. И третья, не знаю, уверенность, наверное, да, потому что компания крупная, серьезная, вот, с ней приятно идти, как бы, по, так сказать, волнам развития, вот и очень приятно, как бы, участвовать совместно в ее развитии и подвижении на рынке. Стандартная ситуация возникает очень часто и с разными интеграторами. А, вот за то время, сколько я работаю с тонаром, в принципе, каких-то непредвиденных, нестандартных ситуаций вроде пока не появлялось, у нас все как по накатанной гладенько, хорошо, спокойно, стабильно идет.